Хочу показать вам сорт томата, который называется инжир розовый. Вот такие вот ярко-розовые окраски. Помидоры очень тяжелые. Громадные на первой кисти. И вверх пошли еще недозрелые. По форме они напоминают мне хинкали. Сверху как торбочка отвязанная. Один упал. Пока снимали вот такой ребристый томат красивой формы очень вкусный на вкус и вот вверх пошли завязи вверх-вверх-вверх высота куста достигает метр восемьдесят и два метра может достичь точку роста я этому кусту ограничила чтобы верх не рос и вот такой густо облествленный, облествленный сорт. Вот такой вот красавчик. На верхних кистях еще томаты мелкие, но они дозреют, наберут вес. Томаты очень тяжелые, и чтобы получить хороший урожай, Нужно формировать куст в два максимум в 3 стебля. Вот, сняли зрелые помидоры. Сейчас покажу их поближе. Вот, плод поближе. Снимаю. Сейчас мы его взвесим. 297 грамм, почти 300. Но были плоды покрупнее, 350 грамм. Завешивали были. Чем мне нравится этот томат? У него мощный, сильнорослый куст. Всегда много плодов. Этот сорт среднераннего срока созревания. И томаты. На вкус они сладкие. Очень вкусные. Вообще, еще этот сорт, еще чем мне нравится, он практически ничем не болеет. Всегда стойко переносит все непогоды. В общем, замечательно переносит устойчив к заболеваниям, всегда дает хороший урожай. Этот сорт подходит для употребления в свежем виде, для приготовления салатов, соусов, кетчупа, в общем, широкого аспекта применения. А также плоды, которые помельче, можно использовать для консервирования. Вот такой сорт.